Буэнос bueno, Диэс, братва. Ядерно-расследное заряд выше экрана. Это значит, что мы продолжаем искать братана. Это контрол. Усаживаюсь поудобнее. Берите ништячки. И делайте громче. Поехали. Так. По ноптикум говоришь. Угу. Блин, ты задолбали вычисать на фоне, а? Так. Сектор содержания. Ё... Ёлкин, сока. Так, аудиозапись мне сейчас слушать лениво. Так. А ну-ка, ну-ка. Так. Блин, что делаю? Ага, не все так просто. Так, ага, побежали, побежали, раз, два, три, а, так, поехали, тут без вариантов, что называется. бля? как бы не пришлось кого-нибудь херачить по дороге, ой че это за шум удал, ага. Uh -huh, uh -huh. Короче, идем куда идется. О, чуваки, а чего вы тут зависли? Ля, тварына. О, еще один летит там за парой. и как у тебя стульчик на вкус, скотина? <смех> Сбитие засчитано. Так, тихо, мирно, не шурша. Летит огнетушитель тебе в хлебало. Вы чё, собаки, совсем борзели? Или где, я что то не понял. Так. Ух! Пронесло... Кажется. Ух ты собак. Заметьте, еще почти ни разу не получил по наглой режимборде. Так, когда ж у -то кончись-то? А, а ну-ка, иди сюда. Не, в открытую лезть не стоило. особо не было. Ёба на свет. Так, я здесь все таки похоже, не один. Так. Кроме как сюда, у меня вариантов нет. О, опять висячие. Ах, вы собаки. Вот ублюдок, а. Да глянь на него. Вот же мать твою. Да ёшкин а. Когда же вы кончите с собаки? Блин, я забыл, как менять форму оружия. а муха не уследил <свят> ну бывает ладно, попробуем повторить номерок Точно это все, конечно, но, тем не менее никуда не деться ну еще поехало Мне что, вас опять надо, что ли? Так, сначала надо все воздушные цели отработать, а там уже разбираться по дороге, что к чему. И помни, что вот такое может быть. Сконечные взрывоопасные. Так, вроде зачистил, а вроде нет. Да, есть сбитие. Отлично. Так это грен налетела или че? Ага, ты все еще жив, значит. И забью, сказал. Ты че, охренел, псина? Так, тишина и покой. Отлиточно. Ну и вонище. Так, и надо помнишь, что там где-то есть грантометчик А вот, собственно, и он с собой. Сюда иди. Бойка, господи, как не кстати, эти две на прилетели. Так, ага, еще один. Ну, этого ожидает кресло в голову. Так, чисто ради разминки. Так, че, кто-то еще есть? Отдел логистики. Так, мне, судя по всему, в ту сторону. Потому что вариантов тупо больше нету. Так, охрана и паноптикум. Так. Ну тут без вариантов. Так, Сисурити. Так, медицинское крыло, давайте попробуем, опа, так, я ясен, пень тут не один. Так, в клоуз-комбат мне их не взять. Угу. Mm -hmm. Значит, подходи по одному. Елыш, мама делал. Так. Дотянулся. Так, хреново, конечно. Ребятишки активно юзают гранаты. Так, что, здесь не один, что ли? Ага, болты. Так, хепе. аптечки или что-то подобного в нутрах нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, какие-то сопли на полу елкинные дети. Опа. Так, дальше я в любом случае. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит придется вышибать из них дур руками. это последний. Куда я залез? Я так и не понял. Ну, было весело. Мягко говоря, не очень лестно выражаюсь. Угу, так. Куда-то сюда поедешь. Опа! Вот черт как плюется точно, а. Так, медицинское крыло. Заходчики отрубили одним из первых, как я понимаю. Блядь, как ярко. И Разбить не вариант. Так, нахрена я вообще через медицинское крыло ломанулся, не знаю. Но чуть моя задница будет весело. Так, а ну-ка. Excuse me, what the fuck? Сразу оторвать огнетушители от стенки, чтобы было кого-нибудь в гычу залепить. Тут есть что? второй есть? Чё? Есть кто в домике? Кому та охота огнетуша на вкус отведать? Оу, пять подходи, не стесняйся. Или здесь просто зачистить точку и... P6 tell Так, и а нахрена я фонарик дернул? Ага, дверь с черной пирамидкой Все как обычно Звонок. Комната перев... Чё? Наркомания какая-то. Так перевернута. В нормальном положении. Так, ключа не видно Ладно, хер с вами Третий удар картина говоришь вот только толк с него как сказал молока правда когда козла да он еще и улыбается так пробуем еще раз ударить так но здесь почему-то о нормалды и ключик, mm -hmm. то есть положение картины в первую, в третьем номере влияло на первый kind of man he grow up to be for things as hard for him as they were for me. Maybe in here. They were even harder. Opa. Oh hello. Is there something I can help you with? I'm Jesse, the new director. New director? Right, uh... Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon Supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board. But you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered I items... I don't have time profit, for this. ...power and... I was told Dylan Faden was kept. <laughs> Can you help me find him? Faden... Uh, sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a, uh, a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. <laughs> it's wrecking the place. The Benikov TV? It's, uh, it's a real doozy. Salvador took a team in to handle it. <laughs> This is a 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so, uh, I usually tell ничего. not to touch anything, so uh, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Thanks, Langston. А мы на этом моменте прервёмся. Спасибо, кто нас смотрел. Луис, пиписька. И до скорого. Адьёс, братва.